Дорогие мои коллеги, я позволю себе в таком полуформальном режиме просто отреагировать на несколько замечаний, которые здесь прозвучали. Они будут носить не системный характер, а так реакции на то, что мне показалось важным. Вообще все, все было важно, и очень интересная дискуссия началась, и уверен, что она и такой и останется после перерыва. Но на что вот я обратил внимание. Ну, первое, первое это генпланы развития территории, 500 городов, 2000 поселений. Конечно, это возложено на муниципалитеты, но все-таки думаю, будет правильно, если мы скажем, что эта работа должна быть начата прежде всего федерацией. должна быть разработана схема территориального развития Российской Федерации на основе стратегического развития страны. Федеральные... федеральные органы власти должны сами определиться, где и что у них будет размещено. Дать это муниципалитетам, и тогда вам... тогда у вас будет в руках инструмент, на который, опираясь на который вы сможете закончить эту работу. Без этого вопроса. практически невозможно сделать. И соответствующим образом я, конечно, и сформулирую поручение правительства. Если нужно там подумать, внести какие-то изменения, законодательство тоже нужно сделать. Думаю, что депутаты согласятся и помогут. Это первое замечание, которое, которое я бы хотел сделать. Теперь лирическое отступление. Деревню мы должны сохранить, без нее нет и не может быть России. Полностью согласен, во-первых. Во-вторых, приятно отметить, что в ряде регионов центральной России демографические, демографические показатели стали приближаться к югу Российской Федерации. Это ряд показателей. Я говорю, не все, но ряд показателей. Это очень приятная новость. Я очень рассчитываю на то, что мы вместе, вместе и правительство, и регионы и муниципалитеты сделают все, чтобы этот тренд, эту тенденцию мы сохранили. Конечно, нам важны все регионы, и на юге мы должны сохранить все, что в этом отношении позитивного есть. Но другие депрессивные в этом смысле регионы нам нужно, конечно, оживлять. И вот то, что мы сейчас видим в некоторых регионах, в центральной России, это очень приятная тенденция. Теперь по поводу, теперь о главном деньгах. Значит, э, э, налог на прибыль. Ну, э, вы знаете, 19, если мне изменять память процентов в э, региональный бюджет, 4% в федеральном. пока ничего не достается. Вместе с тем. Законодательство. Обращаю ваше на это внимание, если вы. Забыли, там, либо кто-то не обратил на это внимание. Законодательство действующее позволяет регионам часть этих ресурсов перераспределять в пользу муниципалитета. Несмотря на, несмотря, на несмотря на шум в зале, докладываю вам, что в 20 субъектах Российской Федерации такие решения приняты. А, я не говорю, что, а, что это идеальная ситуация. Я так понимаю, что вы бы предпочитали, чтобы федеральное законодательство обязало регионы. Да. Позвольте считать ваши бурные аплодисменты согласен, как в преддные времена говорили. Обещаю вам, что такое поручение правительству будет сформулировано. Поговорим мы с депутатом. Но, но, Думаю, что вы со мной согласитесь. Ведь, когда наш коллега уступал, он правильно сказал. Он говорил не только о, не только о налоге на прибыль, он говорил о укрупнении ЗАГСов, там, о малокомплектных школах, о корректировке бюджетных, межбюджетных отношений. Но он сказал правильные слова. Сделать это нужно на основе анализа. Вот, анализа обязательств. Вот в принципе, когда мы думали о том, как сформулировать основные положения 131 закона, мы из этого исходили. И вот здесь меня коллега призывал возглавить как бы вот это движение по совершенствованию моим, э, муниципальной деятельности. Но я вам должен честно сказать, я занимался этим предметом всегда, и на 131 законом также предметная работу. Я вернусь к этому попозже. Но это, конечно, нужно сделать на основе анализа доходов и э, обязательств. Если мы посмотрим на обязательства Федерации по, э, по обороне, там, по правоохранительной деятельности, ну, по целому набору э, тех задач, которые стоят перед Федерацией, мы посчитаем примерно, сколько это стоит. Но мы должны это делать, конечно, исходя из, из реалий сегодняшнего дня, потому что э, тот же Минфин не докладывает темпы роста региональных бюджетов. Правда, если бы здесь сидели... Э, Руководители российских регионов, они бы сейчас тоже всплотнули и сказали, что им тоже денег не хватает. Это всегда. Денег всегда всем не хватает. Но на основе анализа подумать над этим, конечно же, можно и нужно. Давайте сделаем это, давайте подумаем. Значит, ну, я не знаю, это было укрупнению ЗАГСов. Конечно, мне кажется, ни к чему все это было, непонятно. Ну вот, что касается малокомплектных школ. В 10-13 лет, если ребенок уезжает, он же в деревню не вернется. В некоторых регионах, вы же знаете, решили по-другому. Дети никуда не уезжают. Дети просто имеют возможность добраться до приличных образовательных центров. И что самое главное, получить качественное образование. Вы понимаете, в чем проблема? Конечно, нельзя здесь под одну ребеночку все причесывать. Я полностью с этим согласен. И есть, конечно, наверное, и маленькие деревни, маленькие поселки, где хоть небольшую школу, оставить нужно. Это, вы знаете, это вот от вас должно зависеть. Чувство вот это, понимаете, где, где это нужно оставить, а где все-таки нужно переходить на, на крупные образовательные центры. Почему? Ну, потому что в маленьких школах все-таки трудно обеспечить то качество подготовки школьников, которое позволяло бы им, Взглянуть на свои жительные перспективы так, как их сверстники в крупных или даже в средних городах. Равенство молодых граждан России, маленьких граждан России должно быть нами с вами обеспечено. А это в значительной степени начинается со школы. В качестве образования дела. И там, где регионы и муниципалитеты смогли договориться, смогли дороги хорошие сделать, смогли автобусы закупить, смогли создать эти центры образовательные. Там, в общем, качество изменилось. Вот я совсем недавно было в одном из регионов, наверное, кто-нибудь из вас видел эту пресса освещал. Но деревенская школа, но у деревенской школы, у преподавателей глаза другие. Простая деревенская школа, ей 50, 50 лет уже. И качество образования просто... На, на порядок выше. Но порядок больше стало учеников поступать в ведущие вузы страны. Казалось бы, простая поселковая школа. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: под одну гребенку нельзя все подгребать. Но все-таки нужно думать как бы о том, чтобы у нас дети имели возможность получать качественное образование. Значит, по корректировке межбюджетных отношений я уже говорил. Очень важно. И я согласен просто с выступавшим. Разрыв между центром и регионами, местным уровнем. И, и главное, в этом, главное в этой проблеме ⁇ это качество управления. Вот это точно. это точно. И это то, над чем мы должны все вместе так, как следует подумать. Сейчас без всяких рецептов просто обращаю внимание на то, что правильно сформулирована эта основная проблема. Теперь капитальный ремонт вернее, не доремонт. Так же как и образование, ну, в меньшей степени, но больше здравоохранения и уж, конечно, капитальный ремонт свалили на муниципалитеты, но абсолютно не несправедливо. Ну, ясно. Именно поэтому я поручил правительству, часть дополнительных доходов. Вот это я лично поручил правительству, Могу себе это сказать, могу сказать вам это открыто. Да? В споре даже с правительством. Все-таки часть доходов. Погрузить вот в этот денежный мешок под названием фонд, как его там назвали, уже не помню, и, и закон. Потому что я считал и считаю, что это не мешает нам достигать макроэкономических параметров, поскольку это один из видов стерилизации денежной массы. Мы же не все собираемся сразу тратить, а на несколько лет вперед Но зато это гарантирует, что мы будем э, иметь эти деньги, что они не растворятся в федеральном... Задачах при федеральном бюджете, и мы их никогда не увидим потом или каких-то там инструментов иностранных. Их заметим, но они нам ничего не дадут. Но это гарантирует нас в том, что мы сможем решать эту задачу последовательно, спокойно, без рывков, но зная, что эти средства есть. Так же, как и по развитию, скажем, инфраструктуры. Там, Мосты мы решили закончить как можно быстрее, те, которые уже строили по 10-15 лет. И э, таким же образом сформулировать задачи в сфере науки. Скажем, вот мы создали фонд по поддержке э, развитию нанотехнологий. Это в целом вот одна философия. И, и здесь, надеюсь, что эти средства будут тратиться эффективно. Но хочу обратить ваше внимание на то, что мне бы очень хотелось, чтобы это не просто было э, просто освоение Ресурсов, как раньше говорили, освоили столько-то денег, столько-то миллиардов освоили. А чтобы это реально меняло ситуацию в сфере ЖКХ, чтобы, чтобы это подталкивало реформы, о которых я говорил, кстати говоря, в своем вступительном слове. Теперь перечень полномочий, закрепленных закрепление дополнительных собственных источников, конечно, это очень важно, и думаю, что мы должны к этому вернуться. Вот, Говорилось также, последняя выступающая говорила о необходимости, о необходимости более тесной работы местного самоуправления с региональным и с федеральным даже уровнем власти, с государственным уровнем власти. Проблема, ну не проблема, но таки проблема. Это 12 статья Конституции, которая отделила. отделила муниципальный уровень управления от государственной власти. Какую-то стенку там, такую законодательную, воздвигала. Когда один из выступавших говорил о том, что муниципалитет ⁇ это и публичная власть, публичная в том смысле, что народом избираемая. Да. Но по, по теории права вроде не публичная, потому что публичная ⁇ это государственная. Поэтому мы, конечно, я, вы знаете мою позицию по изменению конституции, я думаю, что здесь ничего трогать не надо. Но надо подумать, как на практике выстроить эту работу. И отвечая на предложение возглавить, возглавить движение по совершенствованию деятельности муниципалитетов, думаю, что, наверное, будет правильно посмотреть на то, что мы сейчас делаем по подготовке к Олимпийским играм. У нас развитие муниципального уровня управления ничуть не, не меньшая задача, чем подготовка к Олимпийским играм. Поэтому э, восстановим совет по муниципальному уровню управления при президенте Российской Федерации. И при, нем, при этом Совете э, организуем президиум во главе с председателем правительства Российской Федерации. Спасибо. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. Спасибо большое.